Всех приветствую. Заметил, что начинающие пользователи Raspberry подключают к ней напрямую монитор и клавиатуру, хотя рядом стоит тот же ноутбук или стационарный ПК. Поэтому я хочу вам рассказать про SSH протокол и как его использовать вместе с малиной. SSH Secure Shell – сетевой протокол, позволяющий управлять операционной системой на удаленной машине через консоль. SSH шифрует весь трафик и допускает выбор аутентификации как при помощи пароля, так и при помощи криптоключей. С его помощью можно монтировать удаленные файловые системы, совершать обмен файлами и производить туннелирование сетевых протоколов. SSH сервер обычно прослушивает соединения на TCP порту 22. Первая версия протокола SSH 1 была разработана в 1995 году. Году. В 1996 году была выпущена более безопасная версия SSH-2, а в 2006 году протокол был утвержден рабочей группой IFTF в качестве интернет-стандарта. Для работы по SSH нужен сервер и клиент. Сервер прослушивает соединения от клиентских машин и при установлении связи производит аутентификацию, после чего начинает обслуживание клиента. Клиент использует для входа на удаленную машину и выполнения команд. Чтобы подключиться к Raspberry по SSH, необходимо поднять SSH сервер на ней. Подключаем клавиатуру и монитор, дожидаемся загрузки, вводим sudo raspberry config и у нас появляется меню. Шагаем в интерфейсы, выбираем SSH и жмем вот Далее можно перезагрузиться командой sudo reboot и в итоге у нас появится ssh сервер на разбере Теперь я вам покажу программу PuTTY, она выступает в качестве клиента. Скачиваем программу и открываем ее. В поле hostname вводим IP адрес машины. Порт оставляем стандартный 22. Чуть ниже можем указать название и сохранить данный адрес, чтобы при каждом подключении его не вводить. Нажимаем open и видим консоль нашей малинки Давайте для примера зайдем в конфигурационный файл Homebridge. И мы можем наблюдать все те же строки, что и в веб-оболочке HomeBridge. Чтобы сохранить изменения, нажимаем Ctrl плюс X и вводим Y. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их в комментарии. Еще услышимся. Всем пока.